Всем привет! С вами я, Лёха. И сейчас я разыграю конкурс на аккаунт Warface. И на... Ну, сейчас на аккаунт Warface. А следующее видео будет на аккаунт War Thunder. Что вам понадобится для этого сделать? Вам надо... Так, сейчас. Вот. Ссылка будет на группу под видео. Вам надо будет всего лишь подождите так вам надо будет всего лишь подписаться на мою группу вконтакте так, где она? вот конкурсы Warface. заходите на нее а, ну записи можете писать можете, можете не писать заходите подписывайтесь а потом ну, ссылка на это конечно будет в описании а, затем так, подписываемся на мой канал на ютубе, ссылка тоже будет под описанием, вот, на этот канал подписывайтесь, пару видосов, ну вот видео просматривайте, то что я выложу на Warface и ставите лайки этому видео. А, по, а потом уже а, спустя ну, неделю, вот сегодня у меня суббота. А, а не, сегодня. Да, суббота. А в следующую субботу а, будут уже готовые победители. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь в группу ВКонтакте. А, ладно, всем пока-пока!